Вознесение. Слово тайное совершилось. На кресте Иисус произнес. Мир искуплен, и жизнь нам явилась кровью Альца, чье имя – Христос. Этим именем тем оправдание, кто спасение нашел во Христе. Смерть за грех – это нам воздаяние. Он собой заплатил на кресте. Славный день своего Вознесения он апостолам вместе собрал, им последнее дал повеление, утешение слова сказал. «Не печальтесь, я вас не оставлю, и отца своего умолю. В трудный час помогу и наставлю, духа истины к вам я пошлю. Весь благую к народам несите, да познают спасению путь. Убеждайте, зовите, просите, не давайте духовно уснуть. Вас как анцем к, к волкам, посылаю». Но не бойтесь, ведь с вами Христос. И с любовью их благословляя, к небу чистые руки вознес Божий Сын и потом Давида, тот, кто смерть победил и воскрес, Его облако взяла из вида и растаяло в глубине небес. Поднимите врата, верхи ваши, царство славы Спаситель войдет. Там престол его дивно украшен, в двери вечные. Вот он идет. Поднимите врата верхи ваши, свой чертог победитель войдет. Двери неба распахнуты настежь. Церкви первенцев пастырь идет. Аминь.